Добрый день дорогие друзья, с вами Роман Кузьмин и сегодня я сниму видео урок как зарегистрироваться в Kiwi кошельке и получить карточку виртуальную для проплаты в сети интернет так как слишком много возникает с этим вопросов хотя ничего сложного абсолютно я здесь не вижу так, вбиваем Kiwi кошелек сразу нам выдает нажимаем прямую ссылку на сайт киви кошелька я оставлю в аннотации к этому видео видим вот такую вот форму страны которые могут зарегистрироваться в киви кошельке получить виртуальную карту давайте перечислю россия грузия панама великобритания таджикистан литва израиль киргизстан украина вьетнам турция азербайджан армения латвия индия таиланд молдавия сша япония узбекистан южная Корея, казахстан а, в принципе, все эти страны принимают участие в бизнесе очень активно. То есть, шикарнейшая возможность. А, здесь мы видим регистрация, Нажимаем. А, введите номер мобильного телефона. Как раз сходил, купил новую сим-карту специально для этого дела. И вводим данные своего мобильного телефона. Так, 929-955-23. 8.1 Вводим код с картинки 9.5 6.8 2 Ставим галочку Я согласен с условиями оферты Регистрация Так, придумываем пароль пришло СМС с проверочным кодом, ну пусть он у нас будет какой-нибудь простейший. Срок пароля можно сохранить на месяц, три месяца, 6 месяцев, 12 месяцев, ну пусть будет месяц в дальнем случае. Открываем сообщение. В сообщении пришел введите одноразовый код. Вводим нод 1. 6560. Нажимаем подтвердить. Она просит придумать пароль посложнее. Хорошо. Мы придумаем пароль посложнее ему понравится. Нажимаем подтвердить. Добавим буквки и цифру одну. В принципе, здесь он и пишет не менее 7 знаков, и а как минимум одну цифру. Пароль проходит. Нажимаем «Подтвердить». Так. После того, как мы подтвердили, нас перекидывает на такую страничку. Здесь вводим пароль. И нажимаем «Войти». Сейчас мы находимся в своем Kiwi кошелек. Так, и смотрите. Здесь мы видим такое сообщение. Для вас оформлена виртуальная карта Kiwi Visa Card. Это бесплатно. То есть эта карта, данные карты у вас находятся, половина данных в бэк-офисе Kiwi кошелька. Половина у вас приходит смс-сообщением на ваш телефон. В принципе, смотрите, если даже такого окошка у вас не появилось, да, мало ли, Киви что-то изменит, не будет такое письмо сразу присылать, мы эту карточку можем найти вот здесь. То есть мы можем Kiwi Visa Virtual. Вот мне пришли данные карточки. Мы можем заказать Kiwi Visa Virtual. Это заказывается карта отдельно. Она не привязана она не привязана к балансу нашего киви кошелька. А дальше киви-виза карт это виртуальная карточка, которая привязана к балансу нашего киви кошелька. Также можно заказать киви-виза пластик. Стоит она 100 рублей и сколько вот на вашем балансе будет денежек, столько соответственно на этой карте можно снимать в любом банкомате и на этой виртуальной можно проплачиваться. А карта киви-виза виртуал ее можно заказать отдельно. К счету она не привязывается никак. И на нее денежки нужно будет переводить. Для того, чтобы вот для простоты мы заказываем вот именно такую карточку. Да? Вот в данном случае приходят письма и прочитать полную информацию о карте. А, получить карту. Так, все замечательно. Мы выслали. А, теперь нажимаем обратно сюда. На ту карточку, которую мы заказали. Вот видите, это номер нашей карты. Нажимаем раздел «Информацию по карте». То есть на ней мы видим номер карты, срок действия карты и трехзначный код безопасности, который у нас, как правило, находится на обычной физической карточке. Мы переворачиваем карту, и это три последние цифры. То есть это код безопасности. Даже если кто-то зайдет на ваш Киви-кошелек, случится страшное, да, смотрите, целиком, целиком, номер э кредитные карты он ваш не узнает и проплатить и воспользоваться там этой карточкой он не сможет. Вот. Э да, ну, я заказал карту, мне на телефон пришло смс сообщение, э в котором указан номер карты. вот Если у вас удалился этот номер, да, либо стерли, либо не пришло, что делаем? Вот смотрите, раздел выслать реквизит, нажимаем выслать реквизиты выслать смс было успешно отправлено вот. то есть мне сейчас придет еще одно сообщение в котором будет номер э, моей карточки получается то что номер у меня приходит смс сообщением находится на телефоне все остальные данные у меня находятся в бэк офисе для тех людей кто только открывает такие кошелек да и хочет его пополнить э, друзья Советую зайти в нормальный салон связи да, и положить себе на киви кошелек деньги. И положить себе деньги через оператор. То есть подойти к девочке, либо к мальчику и попросить Положите мне деньги на киви кошелек. Всем спасибо за внимание. До свидания.